необходимы две проволоки. Одна проволока пожёстче 1,2, вторая проволока 0,8 или 0,6. Что я делаю? Сначала пипирую белый тейп. Обязательно белый тейп. Так вот, зима, снег, мороз. Я нарезаю проволоку 0,8 разными. Далее, сейчас буду создавать имитацию ветки. Так, вот такая вот заготовка у меня получилась. Теперь я буду придавать... Для этого я приступаю к бараффе. Опускаю первый раз. В таком состоянии на данных в районе градусов да, ну, 60 наверное даже 45-50 для того чтобы слой да, вот, сейчас вот покажу чтобы слой уже вот это первый слой уже застывал и в таком случае мне сейчас понадобится буквально два или три слоя наложить чтобы наша проволока уже приняла да, внешний вид такой вот, заморозивший ветвь Да, в целом двух раз мне хватило, чтобы получить дальше уже интегрировать в такой каркас цветы. Просто собираем ручок. Ставьте колокольчик, если хотите быть в курсе, так как следующее видео будет посвящено непосредственно букету на данном каркасе. Я всегда рад помочь.